Есть еще другие виды зависимости, жалость, например. Да, то есть человек, э, я лично знаю вот в терапии женщину, которая мучается от того, что у нее дома живут порядка, по-моему, если я не ошибаюсь, 20 кошек. Почему? Не могу пройти мимо ни одного, котенка или кошки на улице, если мне покажется, что она брошенная или несчастная, я обязательно должна взять, принести домой. Но, ну, может быть, можно было бы накормить и сдать в приют, например, да? а -а -а. Но она, значит, дальше продолжает заботиться об этом животном и это вырастает уже в проблему, потому что ей надо поехать на дачу, например, так ее мужу пришлось купить большую машину с этим с багажником для того чтобы все эти клетки значит каждый раз переносились туда переносились сюда ну то есть вы понимаете да это уже целый комбинат по выращиванию кошек не говоря о том как это беспокоит соседи там и так дальше и так. то есть опять человек зависим от этого чувства жалости и ничего не может с собой поделать головой понимает что надо как-то по-другому а не получается вот это чувство над ним давлеет управляет им вот тут мы говорим о зависимости да какой то есть созависимость Люди зависят от зависимых людей. Они живут с их сыновья, дочери, мужья, жены, алкоголики, наркоманы, игроманы. Ну какая-то есть вредная привычка и зависимость, и люди подстраивают все свое поведение, всю свою жизнь на то, чтобы постоянно о них заботиться, и сами в итоге становятся жертвами этого, гаснут, разрушаются. Ну вот самая такая. Известная, наверное, многим да, растиражированная модель, по которой можно понять зависимость, созависимость, это треугольник Карпмана. То есть, когда есть жертва, кто-то становится спасателем. В итоге его же обвиняют, потому что зачем ты лезешь, зачем ты меня спасаешь, пью на своих, хорошо и делаю, да, и он становится жертвой, потому что он попадает в этот порочный треугольник, даже не круг, потому что вот острые края, знаете, травм много, да, вот здесь травма, там травма, тут травма, на каждой вершине травма, и все, и человек гаснет, либо он должен что-то делать и как-то менять свою жизнь. Теперь. Ну, это как бы вот таким. Наверное, есть еще много форм, когда одно зависит от другого. В принципе, все взаимосвязано. Но одно дело понимать взаимосвязи да, всего совсем и уметь вот, вот, как бы жить в этом, понимать, не попадать э, в ловушки, да, вот в эти, в эти треугольники, когда ты вынужден так делать, а принимать решение, да, я понимаю, что вот его поведение зависит от этого, как я могу ему помочь, что я могу сделать, тут уже логика работает, и человек не становится жертвой, а вот в этих, ну, таких ярких случаях, которые я привела, может быть, есть еще какие-то, если там поисследовать, -по -по да, конечно, общее общее понятие дал